Морозное утро, старорусские забавы, а также любовь к звездам Все это объединило в первый день весны всех собравшихся в обсерватории Казанского федерального университета На прощание зимой, а также празднование Масленицы Вообще такая атмосфера здесь, вот смотрите, вчера какая погода была И завтра погода плохая ожидается по прогнозу а сегодня, смотрите, какой день. Это не просто так. Это как раз говорит о том, что наша обсерватория астрономическая. Звезды и Солнце способствует тому, чтобы здесь у нас люди Казанского университета, сотрудники. И Масленицу отмечали. Уже четвертый год подряд, по традиции, 1 марта в обсерваторию приезжают преподаватели КФУ со своими семьями, а также студенты. Помимо блинов и гуляний, на праздники было заготовлено много забав. С комарохи развлекали гостей выступлениями, танцами, играми и проведением лотереи. Специальным призом который стал поход в планетарий. Ежегодное мероприятие. Ну, год от года мы стараемся как-то... Модернизировать это мероприятие. Вот сейчас вот у нас прикупили костюмы, как видите, у нас народ уже ряженные выступают, организаторы. Здесь проводили лотерею. Ну, конкурс блинов это у нас традиционно. Как рассказали организаторы, с каждым годом число желающих отправиться на праздник увеличивается. В этом году «Масленица» собрала более двух сотен человек. За всегда-то и праздника подготовили концертные номера, а самые креативные даже сделали инсталляции из блинов на тему «Масленицы на Руси». Ну, в принципе, языческий праздник, он как бы не совсем языческий. Он корнями, конечно, в язычестве. Но на самом-то деле мы ведь не проводим непосредственно языческий обряд. У нас просто мероприятие в стиле «Масленица». Конечно же, без блинов масленица обойтись не могла. Всего, по словам организаторов, они напрекли более тысячи блинов. Угощение оказалось настолько вкусным, что гости съели их в первые минуты гуляний. Неотъемлемой частью масленицы, как и блины, стало сожжение соломенного чучела. Таким образом, на Древней Руси прощались зимой и встречали весну. И вот и сегодня, здесь, в обсерватории Казанского федерального университета, хочется попрощаться с зимой и наконец-то встретить весну со словами «Ну, весна, жги!» Обряд сжигания чучела масленица – это кульминация праздника. Действие происходит в последний день масленичной недели, чтобы проститься с зимой. По древним поверьям, чем ярче горит чучело, тем краше будет весна. Лев Диденко, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.